Доброго времени суток, мои дорогие друзья, меня зовут Дэн, ты канал XLS Games. мы продолжаем с вами играть за смерть uh, Darksiders 2 Дезинтитф Edition. у нас продолжение, мы попали в... К древу жизни, где находятся ангелы А мы вроде бы из вещей, очков умения уже все посмотрели У нас открылся новый портал, и у нас еще есть два портала, которые скорее всего откроются в будущем Так что я так... Насколько я понимаю, у нас очень-очень блядь, много контента Мне придется идти одному Походу придется Так, М -м -м. старейшего ворона мы оставляем здесь вот. Не место для лошадей. А теперь место а Старейшего ворона оставляем здесь, сами пойдем исследовать место Место называется застава а, Вообще по лору игры ангелы находится вместе под названием Белый город Но, но, как оказалось, ключ для источника хранится в совершенно другом месте Поэтому и мы с вами отправляемся в него же Называлась застава Или белая застава, как-то так Для того, чтобы другие ангелы не претендовали на ключ И не могли его захватить Утраченный свет Вот, утраченный свет Я пока ничего не вижу вокруг Ни ангелов Какая-то башня впереди стоит mm, Это она и есть, видимо Но мне кажется, локация будет небольшая и, mm, Потому что если они затянут игру Ну, будет получаться говно Типа, вы бегаете туда-сюда Пойди туда, найди это то, невозможно. не знаю что э, И так далее Поэтому, я думаю, локация будет небольшая Опа, кто-то там материализовался, я только что видел свечение Либо кто-то убежал, наоборот кто-то убежал Обращаем внимание на поверхность Смотри-ка Кто-то появляется и исчезает В книге еще много страниц, а у Вульгрима много ключей а, -а, а, Точно, у меня есть только один ключ Зеленый Собираем все страницы книги мертвых Получаем ключи А что это за девчонка сейчас была? Собственно, вот застава И она тоже поражена порчей, блять Ну конечно, как же иначе А мы порчу победили только в одном месте В землях творцов Крустальная башня Там мы смогли победить порчу ну что, сейчас будет драка? Это будет долбиться в сраку? Конечно, ангелы, ангелы зараженные порчей. Они же живые создания, правильно? Ангел! Я сейчас тебя, блять, очищу, дедуля. Ну это я так понимаю рядовые солдатики. Но они какие-то нихера себе. Ты будешь сосать Бибу, друг. Еще вообще охерел. Смотрите, еще. Мне кажется, ли я там вижу нормального ангела. Клянусь глазом, Адона, это ты. Иди сюда, скорее. Что, ты меня подвезешь? А, я думал, он меня подвезет, блять Личный транспорт, все дела Понятно Вот так вот и рассчитывай на крылатых Не, на самом деле Здесь ангелы представлены не в лучшем О, свете По-моему да. Ладно, давайте мы сейчас вас покромсаем всех Мне нужно больше ярости, ярости. Мне нужно больше ярости что с лицом, ребятульки? А что так много? Я понимаю, нас двое, но все равно. Опа, добивание. Давай-ка, крылатый. Ой, красиво как. Ой, красиво как это было. А за добивание много энергии. За добивание много энергии получаю. Да что они такие безумные? Вот там разрушать собрался, дебил. Все, последний? Это был последний. А нет, еще двое. А, так он тоже неплохо добивает. Пойдет. Нормальный Добро союзник появился. свет, всадник. Воин всегда рад встрече со своим собратом. Мы знакомы? <coughs> Я Натаниель. Я сражался бок о бок с тобой у врат рая. И погиб бы, если бы не. Победили. прям как я Даниэль Натаниэль. Но Меня не беспокоит то, что ты не помнишь меня. В тот день ты думал только о том, как убить Нефилимов. Ты из небесного воинства. Да, я был одним из них. А теперь я охраняю свет и Архонта. Кто, что, кто такой и Архонт? То, и другое, ты найдешь в фрустальной башне. Но что-то говорит мне, что ты пришел сюда не для того, чтобы купаться в лучах славы моего повелителя. Как ты догадался? можно поторговать У меня найдется все для ангелов И для тебя Я бы продал вообще все что у меня есть Видавшее сражение Окровавленное из... Я походу сейчас продал свои косы Нет? Нет не пробил Не продал Не пробил блять вот. Но мне это все не нужно. Видавшее сражение. Окровавленное и забытое. Так, пока это оставим. Ладно, Почти подожди. Какая. Давай пока оставим. По никаких приглашений не было. Не все войны небес это против тебя, но. Чтобы познать страх. А. -а, -а. О. Этап 2 открыт для вас, чтобы вы могли продолжить путь и подкормить Гарнила. Спасибо тебе большое. Император. Император рожден, чтобы править это в его крови. Благодаря этому знанию уверенность обретается в раннем возрасте. Все, что у нас есть, и даже больше. Поверьте своим... А, правьте своими врагами. В горниле открылись новые испытания. Ну, мы не ходили еще в горнило. Но, кстати, можно будет сделать отдельную серию по испытанию в Гарниле. Uh, я думаю это будет прикольно, просто посмотреть на боевку, серия просто боевых способностей и Такая чисто... Разнос, развал схождения, блядь Мне не нравится, что камера вверх поднимается, когда мы едем Это просто пиздец Хочется рыгать, блядь, сразу Так, и куда? Ну мне надо, наверное, повыше. Конечно же, здесь будет ебущая порча. Спорим, что сейчас с другой стороны будет шарик, которым можно порчу разрушить. И мне нужно назад будет сюда бежать. Блять, я почему-то в этом уверен. Ебаный сошлык! Аннатонеля, объясни мне, как ты охраняешь, что эти петушары порченные здесь находятся? Не ярости. Ну, не, могу ли я их назвать испорченными ангелами или нет? Наверное, могу. Испорченные ангелы. А, надо камушек забрать будет. он идет! Он идет! Мне он идет! Мне нужно больше ярости. Давай, летай. Летай отсюда, дружочек. Он петушара, блядь, крылатая. крылатая. Зарежу. Ага, ебай. Подожди, а как мне, блядь, это все теперь сделать? Она же сейчас лопнет, прямо сейчас. Правильно? назад бежать. подожди А как мне это все дело хитриться сделать не понял сейчас не понял Так а где моя перчатка Да не нихуя о подожди А если я сейчас смотри что сделаю сделаю вот так о, Кстати М Монетка А если я сейчас за этого пойду в эту сторону А потом в себя же Брошу Тевтелью эту О, видал? По-моему гениально Я иду, иду Не паникуй Только попади О да, детка Так, надо же отменить теперь это все дело Что у меня перед глазами плывет Ну у ангелов херовая такая застава-то на самом деле Бля, и у них тут красиво Обоссаться просто мне нравится. Смотри, можно наверх подниматься. Так, а здесь я могу корабль. Мне придется идти одному. Почему он постоянно говорит про лошадь? Очень странно забирать. О, мне бы вульгрима найти. У меня есть 20 миндалек этих. И мы можем что-то одержимое купить. И если повезет, там будет просто имба лютая. Но мне обычно не везет. Свет в лицо, глаза светит или что? Из тени к свету Я вижу тебя, всадник Поступки, которые ты совершил Жизни, которые ты оборвал Я знаю, зачем ты здесь В таком случае ты дашь мне ключ Я охраняю ключ много веков Он мой И так просто я с ним не расстанусь По крайней мере сейчас Порча расползается В нашем городе, в наших сердцах Только я остался чист Нифига себе у него крылья тьмы. Но я бессилен, я не могу рассеять тьму Не мы бессильны, Архонт. Хм. Возможно Многие священные реликвии были утеряны После того, как были сломаны печати И легионы тьмы обрушились на землю Одна из них Жезла Рафаэля Может исправить то, что здесь произошло Я не осмеливаюсь сам вернуть Жезл Врата в Белый Город закрыты для любого ангела, который бывает на земле. Он был на земле? Но ты... Не ангел. Достань жезл, и я проложу путь в свой замок. Там ты и найдешь ключ к древу жизни. Что касается того, с чем ты столкнешься на земле, после того, как ты это увидишь, даже ты, возможно, проклянешь войну. А, мы на землю отправляемся. Неплохо. Подожди, я сначала сундук заберу. Я же говорил, что локация маленькая будет. А на земле демоны. А на земле демоны. И что теперь делать? Интересно, там вообще есть людей, хоть кто-нибудь выживший остался? Мне кажется, там просто будет, забей. Ебучий случай. Я, я тоже так думаю. Кругом не только трупы. Красавчики. О, я ее знаю! Это девчонка из первой части. Урель? Что небесное воинство делает на Земле? Ебать, это что за шашлык? Красавчик, да? Вот это она нормально сейчас ляпу словила О, черт. Давай, спасай принцессу А он меня испугался Они все на меня или они от меня убегают? Бля, ну почему я сейчас приду и сейчас сразу боевка с боссом будет? Или они наоборот убегают они от меня убегают век, ко мне! а нет они на меня нападают Есть, <таспорщик> я я расчет... сила возросла теперь я готов еще больше крушить бошки блять где уебаны Мелкие пиздюки. Да. Вот да. даже машины разрушаются. Нихера Бля, какие-то вы хиленькие, ребятушки. Пушек в руки понабрали. Нихера там, а чего вас так много? Мало. Подожди, я сундук вижу. Пойду открою. Кому что, там битва идет, Данила в сундуке открывай, да? Я не могу. У -у -у! Больше ярости. Я вас тут. Недостаточно ярости. Это невозможно. О, блядь. Бежать, бежать, бежать! Больше ярости. <р Cordial training> недостаточно ярости. Я не могу. <рек> Это невозможно, я не могу Это невозможно Мне нужно больше ярости Недостаточно ярости А чё так много? Почему так много гулей? Блин, я могу АФК стать вообще в другом конце карты, я уверен, что ничего не случится. Я должна убить тебя за то, что здесь натворил твой брат. Но ты спас мне жизнь. Убить меня. Считай, что мы квит. Ты пощечину получила? Что ты знаешь о Жезле Рафеля? Это оружие невообразимой силы. Его принес на землю Архонт Гестус, чтобы сражаться с демонами во время последней войны. Но Гестус погиб. И жезл был сломан. А я пойду его собирать. Теперь Разрушитель подпитывает свою армию тьмы с помощью его обломков. Сломанное можно починить. Разрушитель? Где находятся части жезла? Так в компании войны тоже был Разрушитель. Да, разрушитель. В смысле, блядь? Он вызвал создание из бездны и призвал своих приближенных, отвратительных тварей, которые сейчас никак не могут поделить этот мир между собой. Страждущий одна из таких тварей. Они питаются мертвыми и превращают их в стаи созданий из костей и плоти, сражающихся как единое целое. С одним разумом проще справиться. Согласен. Я не хочу рисковать жизнями небесных воинов, чтобы отвоевать жезл Арафеля. Вот это ты зря, конечно. Но если ты хочешь быть на побегушках у этого дурака, тогда иди по следу усеянному трупами, которые оставили мои собратья. На побегушках у дурака... Ну что ж, это уже не в первый Нам не в впервой. Значит, и не в последний. Возьми это. Избавление. Нажмите. О, ни хера себе. Спасибо за предупреждение. Бля, Накс, сексуальная. Каковы потери? Сколько ангелов погибло здесь у Реэль? Слишком много. Но на месте каждого умершего ангела появляется другой, живущий не по своей воле. Из их страданий разрушитель черпает силу. Ты Интересно. не мог бы избавить их от мук, бледный всадник. Если ты этого хочешь, однако все, что я могу предложить пленникам, это быстрый конец. Это тоже благо. Ладно. Погнали развлекаться. Так. а как ее выбирать пушку эту. а ее надо держать в руках твою мать с ней особо не побегаешь но она же мне не просто так ее дала а не можно и побегать кстати и она нормально уроннулась явно больше чем мои косы Да? мне нравится ты идешь просто выкашиваешь блять смотри ка что нашел лабиринт судьи душ где-то должна быть отмечена я не могу сюда пройти а мне надо туда. Или мне вниз. Опа. свиток судьи душ. Спасибо. Я прыгать не могу. А почему я не могу пройти сюда? Хорошо тогда, в какую сторону мне идти? Немного сейчас ни хера непонятно. И там тоже Запечатано все Я понимаю что ангелы типа запечатали это Но а как это открыть Кстати я камушек могу этой пушкой фармить Адамс энд компани. Похож на отель континенталь. Куда вы там? Прах, куда мне идти? А что, мне прах не хочет путь указывать? Заебись, птица, ты что? Совсем попутала? Ну мне сюда, как мне пройти? Почему не могу пройти? Или не сюда? Давай посмотрим. Может я что-то выпускаю? Просто я так а, от пизды колени кругов нарезал. Почему я не могу пройти, Уриэль? Что за залупа? То такие эти приближенные они не похожи на демонов бурдалаки это люди Нет, они более древние существа а, нет вызванные из самой бездны самые могущественные служат разрушителю и правят от его имени на пепле и костях остальные просто убивают все вокруг них заебись мне с этим сражаться папку сука Я не понимаю, что делать. Почему прах мне путь не указывает? Нордик Деймс. Может куда-то наверх здесь надо подняться? Портал тоже нельзя. Пошел нахер отсюда. А, так, вот фалиант. Тут у меня, так у меня здесь вообще Нихера нет, ребятки, вы че, блядь Ну, по факту Это оружие должно быть ключом как? А я не могу никуда зайти Не пройти Форевер. Форевер, блять. Ладно, давай искать путь. В общем. Получилось так, что я просто, блядь, простите меня, пожалуйста, перезашел. И все заработало. Видимо, баганулось что-то. И вот уже и дверь открыта. Да, сука, вы прикалываетесь, сколько у вас здесь? пулеметом? Ладно, веселее гораздо. Пиздец. Просто толпа говна. Отовсюду. А че у меня ворон там спрятался? Так, первый ангел есть. Первый ангел есть. С этой стороны я пришел. Здесь нет ничего. О! Маленькие пиздюшнки! Перезарядка, перезарядочка. Перезаряд твоего очка. Перезаряд, перезарядочка. Я вот много стреляю, мне кажется, что там урон от моего здоровья зависит. Бля, но здесь так давно случился апокалипсис, машины целые все еще. Страдания. Нихуя Сейчас ты у меня пострадаешь Кусок говна Нравится? Мразь Очередной членасос на меня нападает Не, ну мне теперь нужны банки Потому что я не хилюсь Вот это минус этой пушки урона дохуя очень много но я не хилюсь у меня хила 0 так что по факту нужно иногда ее бросать и просто бегать с автоматиком отошел от меня Лубачий случай ты кто такой Бля, это что? Tower defense? Почему я торды монстров от волн отбиваюсь? Заебали. ну кадите сюда, блядь. Ну, баночка выпала. Я готов идти дальше. Не, симпатично, симпатичное оружие. Очень много урона наносит. Положи его, пожалуйста. И забери сундук. Я не знаю, мы правильно идем, неправильно. Пошли. А -а -а -а, Блядь, ты ч, сука, так пугаешь меня? Блядь, как с дробовика просто. Хуяк. Лежи и не двигайся. Да ну нет, ну... Какой метрон нахуй? Я вечно в каких-то подземельях бегаю. О, меня первый раз убили. Я не успел. Ну и что, теперь никого нету? Тихонько, тихонько, тихонько Тихонько, тихонечко, тихонечко Пиздюки, пиздюки, как дела? Как дела, пиздюки? Я понял, куда хиппоинты заканчиваются Там кекс взрывается Отсюда, поэтому и жизнь не тратится кто бы, блядь, мог подумать, а? Что у нас тут? Не может быть, чтобы вот такой вот проход О! Сделали просто так Жалко, ангелов, конечно. Но как они с такими пушками вообще могли проиграть? Вот отсюда. Вот так вот. Вот так вот здоровье и заканчивается. Еще эти гремлины обоссанные, блять, прыгают один за одним. Да Майкрай, правда? Ну, музыкальное сопровождение просто разъет. Ой ебать Вот это я удачно зашел. Ой, блядь, ты дурак, дурак, что ли, дурак, дурачок Давай, за стеной что-то должно быть Проститутка за мной есть, а не за стеной О, классочка, это здорово Нахуй. а ч вы так в крысу блять с разных сторон блять сука проститутки каменные ой не каменные они же не каменные подожди это же мясо ну трупы почему каменные тогда куда ты там блять побежал нахуй ну все, это шутер. Отвечаю. Бля, перезарядка. Кстати, это первая часть. Посох Арафели. Я первую часть собрал. Е-мое. Смотри, что вижу. Вижу сундуки внизу. Сука, даже не подходи. Бля, я думал, я его выкосил. Вон там, вон. Я вижу сундуки. Или внизу. Непонятно, на самом деле. Я такой суровый дядька с волыной, конечно. Она, оказывается, еще и вниз стреляет. Понял, чтобы от себя врагов, видимо, оттолкнуть. О, это я удачно зашел. Как говорится, поработал, поработал, можно и оплату получить. А ты что за дела? Играйте жестче. Давай, бери. О, вот это я проститутка. Ты видел, что я пропустил? Во-первых, бомжа. А во-вторых, я там увидел... Я там увидел реликвию. Реликвия и инагога. Ну музыка же офигенная, правда? Она очень крутая. Музыкальное сопровождение здесь просто оставляет такие неизгладимые впечатления. хорошие. Блять, ебись. Ну это шутан. Это чисто шутер. И ворота сами открылись. Мммм, что-то попахивает пиздецом каким-то. Я сейчас выйду на улицу, на меня набросится босс. Да ладно! А, я не, а не забыла раньше эти ворота открыть? А эти нормальные? И эти нормальные. Я нашел часть жезла. Будь осторожен. За этими баррикадами водятся твари, с которыми даже воины небес не рискуют встречаться лицом к лицу. Нам похуй, мы смерть. Оставшиеся части жезла, они за баррикадами... Да. Пройди через город, и ты старом заброшенном тоннеле. Ну конечно, поделим, где же еще в и быть? Заброшенном туннеле. старом заброшенном тоннеле. Она ж не может так на улице быть. Последнюю часть. Я не знаю. Но жезл наделен силой. На... А, типа, находишь одну часть, и она подсказывает, что находится третья. Ну хорошо. О, пушка. У меня уж такая есть. Было бы забавно, если бы ее можно было улучшить. Еще страничка. Какая уже по счету? Шестая. Вторая глава. У меня уже шесть страниц из второй главы. Бля, я как будто в тире нахожусь. Тут вот не заняться больше нечем. Бля, вы долго там будете лазить? Что за дела, ребят? Ребят Ребятушки, ребятки! Это что-то... Это что такое? Я не понял. Я, значит, пришел. Блять, опять шашлык бежит на меня. А там какая-то пуколка новая, смотри. Это что? Рассекатель. Нажмите, чтобы выставить взрывом взрывчатки. Для подрыва нажмите. А, -а, -а, -а, -а, -а, а, я и Хорош, нормальная тема. Нахер мне ваш андиестендиллятор, у меня есть свой собственный. Давай, дружочек, укорекай отсюда. А, -а, а, Багдад блядь <свес> Сука да выебывался <свес> Не ангельский анидиатор тоже неплохая вещь Но там прям по кайфу Блядь у меня пол хп с одного этого сносит Кусок дебила много вас тут еще я как в тире блять вот отвечаю просто стоишь стреляешь вот это в серия блять вся серия но прикольно бери рассекатель но это демоническое оружие я так понимаю рассекатель это невозможно а, он не долетает слышишь Долетает Ой, Ангела спас Пошел нахуй отсюда <связь> Сука, вот это мне нравится их Аж уносит, блять Бля, если бы они еще были Самонаводящиеся, пацаны бы им не было И Реально, Багдад Хорош. Не, вот это заебись машина. Вот это прям, прям да, вот она добавляет игре такую нотку экстаза. Еще охуел. А, -а, а, бегите, суки. Издец, вот это я добрался, блядь, для развлечения. Так, я нашел сундук. Ты блядь, отошел-то нахуй отсюда. а, -а, -а, -а, -а, -а Перезарядка. Я долбоеб. Не, ладно, на самом деле прикольно, что? Смотри, а тут можно вниз спуститься. А -а -а, дебилы, блять, ловите нахуй, Понеслась. Всех, в кого попал, всем пизда. Уверяю. Это невозможно. Скорее всего, это путь к третьей части. Зря я сюда пошел. Перезарядка или что? Какая перезарядка? Да смотри как все бабахает Ты просто ходишь, бля, бля, бля. О, ебать, я вижу замок Огромный замок вижу но ну это гитарка, которая подыгрывает Под наушко, это просто забей Сука, только тронь меня, пока я достаю карту Здорово, блядь, орлы. О, а этого на карте не было. Ну, давайте. Судя по звуку, сейчас будет орда. Блядь. А-а-а-а-а, я долбоеб. Да, надо под ноги себе стрелять и вот так вот взрывать все, бегать. Нет, мне все-таки сюда. Так подожди. А с той стороны я что, пропустил тогда? <Слышко> Здорово, орел. Еще один? Больше не надо. Нафы, блядь, членососы. Вот эта серия, блядь, просто пиздец. Бедняги, блядь. Ты еще жив? Реликвири на гога. Полезная штука, кстати. Просто по всему полю, блядь. На тебе в очко еще одно. Больно а -а -а -а! Блядь Зачем Зачем вы это дали Я понимаю типа ну Орда монстров Блядь Ну это пиздец разли... Не развлечение а Реально Это просто разъеб Я не хочу больше ничего делать Я хочу просто бегать стрелять Ну правда Давай банку заберем и они не просто так медали этот разрушитель, правильно? Ну, давай босса Мы же одну часть собрали, значит, должен быть босс Правильно? Конечно, правильно Конечно, ебашки воробушки Нос Соси насос Ну, братан, мне кажется, у тебя проблемы, блядь Патроны закончились. Самый слабый босс, которого я видел. Все, давай кухарекай, друг. Я не могу. Что ты не можешь? Монеты не хочешь забирать или что? Забирай. <свист> Ботинки. Это невозможно. Это понятно. так как говорится, с боссом подрался. Можно и отдохнуть. Ебать! Вот кто такие? О, слышу, бежит уже, блядь, кукарача. Бим-бим-бим-бим, блядь! Но я очень аккуратно стараюсь отыгрывать. Ну максимально, чтобы там не надо было фласки лишний раз юзать, там, блядь, не надо было. Не, не надо было рыбку съесть и нахуй сесть. Смотри Вот, еще жив. Это невозможно. Просто какой же бабах, блядь, происходит. бушки-воробушки, зачем? Но я бы лучше страдал, блядь, со своими косами бегал Там Миллион лет бы проходил эти локации Потому что это пиздец Это невозможно А они мне дают супер-мега-бабахалку Ну, этого легко убивать Он взрывается, сам себя взрывает Веселые хлопушки, ребят. Веселые хлопушки! О-о-о! <связывая> а что вас тут так мало? <связывая> Блять, бедняги! Мне кажется, у армии демонов проблемы, блядь. Нет. Если у меня эту хуйню не заберут. Это пиздец просто. Это такая имба. А, за выидел от соси. А, -а okay. О, он обжигает еще. У -у! Что блядь, происходит? Я взорву, я взорву, я взорву и не проси. О-о-о-о-о-о-о, Кукарача, блядь, идет. Бля, вот это я вовремя уклонился. Я еще и так красиво, блядь. Во время убийства этого членососа. А, так они самонаводящиеся. Мне главное выстрелить, она за ним летит. Пошел нахер, огненный Ждать в общем в общем и целом... А, поешь, говна. А ты там что бегаешь, малыш? В общем и целом. Да вы нагоните, блядь, сколько можно? А, так они все называются стая, То есть это не отдельное название, а именно стая, стая, стая. У ваших родителей совсем фантазии не было, да. дебилы. бен бэм бэм бэм бэм бэм, бэм. Бля, а прикинь, если бы это сиба, эта хуйня еще и улучшалась с каждым уровнем там. Это был бы просто разъб. Отошел, блядь, от матери. Это невозможно. Что невозможно так кусочек монетки блять опять он ну сколько можно я не могу А, нахуй. Будешь знать, как нам мать орать. Второй кусочек. Око Рафеля. Око излучает невероятную силу, позволяющую предвидеть грядущее. Интересно. Я сейчас выйду там, где зашел, да? Вот сто процентов, бля. Ну, конечно, как же иначе могло быть? Я ж вот здесь спустился в прошлый раз, помните? И вон же эти ангелы стоят. О, страница книги мёртвых, как я ее пропустил в прошлый раз. Хорош. Я нашел. А, она типа колями стреляет. Я чувствую, что ее сила с тобой. Жезл жаждет стать целым. Возможно, ты глух к его мольбам, но я его слышу. Последняя часть находится за барьером вместе, хорошо защищенным тенью. Разрушитель не обрадуется, когда я соберу Жезл Арафэля. Как бы твоим воинам не пришлось расплачиваться за это. Нам не вернуться в Белый город. А этот разрушенный мир скоро станет нашей могилой И все же мы должны сражаться с тьмой И защищать свет Если твой поступок приблизит наш конец Значит так тому и быть Блять, мне даже жалко Желаю галкает. тебе дожить до того дня, когда разрушитель сдохнет Уриэль и Удачи, всадник Последняя часть в твоих руках Но против моего брата она билась против войны. Это что за хуйня? Ну понеслась ребятульки. Бам бам бам бам бам бам бам. Блять, ебай, блять, как фарш блять разбрасывает просто. Это невозможно. Что невозможно? Опа, опа, опа. Подожди. Давай-ка сохранимся на всякий случай. Так, вот здесь что-то может быть, в теории, спрятано. Нет, ничего. Ты отошел от матери, блядь. Я для чего тебя родила? Чтоб ты дебилом вырос! Камон, ah. а как я здесь оказался? О, можно. Подожди, это что-то другое, да? Нет, это такой же. Ха-ха-ха! -а -а -а -а -а -а -а... Я долбоёб! Я долбоёб! Прости, друг, перезарядка. Блять, какой ты страшный, а, сука. Это пиздец. Давай, укорекай отсюда. Что-то ваши боссы, блять, это залупа. Где нормальный кусок говна? С кем сражаться? Это что такое? Я же для вас что, шурка какая-то с пушкой крутой? О блядь, бежит Фью! О, ёбаный в рот Сука, ты маленький кусок дерьмоеда, блядь Ну что, другое оружие лежит? Да вы запарили меня! Почему у него имя Страдания? Он что, еблан? Страдание это я, а вы... Ладно, не буду выражаться. Он еще один бежит, Страдалец. Пипипипипил! -пи Отошел от матери, блин. Блядь, оно еще и самонаводящийся дерьмо это. Блядь, <туррит> я Это пиздец. Просто пиздец. Ну реально, но ну согласитесь, это просто тотальная разъебина. Давай, блядь, лети отсюда, друг. А мы где, в Нью-Йорке? Потому что они как бы непонятно нихуя. Зашел от матери. А, блять, очередная выпухоль. Ну, я пока побегаю, подожди. Сейчас я перезаряжусь. Просто, блядь, как мне кажется, его эти болтыши вот эти вонючие, блядь, они его защищают. Да суки, а ну-ка сюда подошли все. В смысле, я думал, он перезарядился. Почему в тебе так много дерьма летучего? Объясни мне, дружочек. Мне а мне нужно, блядь, оружие мое. Где моя пушка? Сука. Вс ⁇ вс ⁇ вс ⁇ потушили, потушили его. Не перечить матери, но это имба. Почему нельзя его с собой забирать просто? И просто он у тебя всегда был. О, там дружочек висит. Я думаю, мне на этом пути... А, вот и кусок. А вот и часть еще одна. Я надеюсь, он не будет э -э порчей. Жезла Рафеля. Ну, локация земли, она небольшая на самом деле Тут я пробежался, считайте, за серию одну Вижу, все сделал Это чересчур много ангелов мертвых. Ты че, охуел? Ты мать не трогай Да, не, без этих пушек я бы, конечно, очень долго с ними сражался Поэтому большое спасибо за то, что мне их дали Я где вообще, блядь? Вот это им больно просто. Просто, бля, забей. Не трогай, мать. О, мы опять в центре. Бля, а нельзя было просто вот здесь вот залететь и пройти? Зачем вот эти круговороты, бля? теперь восстановлен. Мне так хочется попросить тебя взять в руки это оружие и повернуть ход войны вспять. Но боюсь, что Разрушитель снова захватит его и использует в своих темных целях. Нет. Лучше увези его из этого мира и отдай в руки белого воинства. А мы останемся здесь и будем сражаться до последнего. Я бы остался с тобой, Уриэль, но судьба моего брата заставляет меня выбрать другой путь. Ты проявил благородство. Добродетель не свойственную таким, как ты. Но если я снова увижу его, война ответит за свои преступления. Да он же не виноват. Он не мог сотворить такой землей. И я позабочусь о том, что вы его оправдали. Делай, что считаешь нужным, всадник. Я могу ее взять с собой? Не могу. Вот жаль потому что очень хорошее оружие так будь осторожен с тем Жезл а арафеля мы получили жертвовать его жезл арафеля я так долго этого ждал мне я кажется какой-то пиздец его. таким я его себе и представлял в таком случае ты легко расчистишь дорогу к своему замку дорогу нет я очищу весь мир он прогонит тень божественным светом! Или он хороший? Вау! Если ты хочешь добраться до замка, тебе понадобятся крылья. Грифон Да Да, Грифон Найди самого древнего книжника Он все еще бродит по развалинам Он может помочь тебе Закончить поиски Я думал, он будет э, этим, злым. Каким-нибудь корыстным. Охереть. Я еще и на Грифоне сегодня полетал. Ну как-то вот так вот оно получилось. Ну все, серию надо заканчивать уже. Сейчас мы доберемся до замка. Как-то все из цветного радужного превратилось в какое-то блекло-серое. па Опять камера дрожит. Да, видите? Я вижу. Ладно. Спокойно долетим. Но серия получилась офигенная, интересная. И вот это вот э экшен с этой пушкой просто, это просто разъеб. Ну, за то, что они это придумали, просто, блядь, 10 из 10 писек, блядь, ставлю вам.